Меня зовут Ирина Букани, я заместитель руководителя в SEO-отделе. Я пришла в SEO в 2014 году, когда Сергей Тарик, директор компании, приходил в университет Бугуир, к нам на лекции по интернет-маркетингу. Нам рассказывали вообще про разные инструменты продвижения. Меня особо заинтересовало SEO. Появилась возможность прийти сюда в компанию на практику Вот, собственно, я здесь так и оказалась И вот уже 5 лет, как работаю все в отделе Например, там, маме своей я объясняю примерно так Вот ты ищешь себе новый чайник на кухне Моя задача, чтобы сайт моего клиента находился на первом месте Чтобы именно ты перешла именно на него Но обычно всем понятно становится С чего начать продвижение сайта, зависит вообще от того, знаком ли ты с тематикой или нет. Если нет, вообще нужно сначала понять, что, что это за сайт, что за тематика, особенности. Обязательно пообщаться с клиентом, почитать бриф, если он есть, задать все интересующие вопросы. Ну, соответственно, перед этим нужно погуглить вообще и посмотреть, что за сайт. Если говорить уже конкретно про SEO, то начинаем мы все всегда с ядра. Это основа основ, потому что уже в зависимости от того, что будет выбрано в качестве запросов, мы будем от этого рисовать структуру, работать со страницами, работать с текстами и всем остальным. Поэтому правильное ядро, залог успешного продвижения. Ну есть конечно два золотых правила – смотри выдачу и включай голову, но это я всем говорю. прийти на курсы. Вообще, тогда лучше начать с того, чтобы почитать справку Яндекса и Google, потому что там очень много полезных советов есть, которые надо обязательно соблюдать на своих сайтах. Не обязательно, но это очень облегчает жизнь, поэтому если он умеет это делать, это большой плюс ему и проектам, с которыми он работает. Чтобы твой сайт оказался на первом месте, нужно платить поисковой системе в контекстной рекламе. Если хочется, чтобы сайт оказался в органике, нужно платить не поисковой системе, а оптимизаторам и программистам, которые будут работать с вашим проектом. Будут работать над вашим сайтом, улучшать его, работать с контентом, со структурой, с представлением, с усайти, с большим количеством вещей, которые оценят поисковые системы и будут поднимать ваш сайт выше в поиске. Но в органике так не работает, что заплатил много денег кому-то и сразу стал на первом месте. Это не сюда. Обычно это связано с тем, что сайт не особо удобен для пользователей, либо трафик, который идет на сайт, не совсем целевой. Нужно разбираться конкретно, что за трафик, откуда он идет, да, из каких поисковых систем, какие-то запросы, и уже разбираться с тем, как ведут себя пользователи на сайте. Если Скажем, хотите попытаться понять причину, советую посмотреть веб -визор. Это вообще такой сериал, можно сказать, для владельца сайта. Обычно, когда на курсах мы показываем этот инструмент, многие потом говорят, что с утра под кофе вместо новости, теперь смотрят веб что же там люди делают на своем проекте, ну, на что на сайте пользователи делают. Про вложение. Вообще, SEO — это такая... Скажем, ниша, где сначала нужно хорошо вложить прежде чем получить какой-то результат. И все про это знают, но, ну, все про это говорят, и это на самом деле вот такой вот факт. Сначала нужно вложиться, и вложиться нужно не только в оптимизаторов, но и в разработчиков, иногда в какой-то контент дополнительный, в дизайн, в много разных вещей. Поэтому говорить о том, что вы вложили 500 тысяч или еще сколько-то долларов, и назвать точные сроки, когда это реализуется, тяжело, потому что вы вложили 500 долларов в SEO, а вам потом написали рекомендации еще на 3000 долларов разработчиков, Работчиков. Ну, сейчас, конечно, нутрировано. Поэтому, если вы вписываетесь в эту тему, то нужно понимать, что это определенные вложения Но которые потом будут работать на вас очень долгое время То есть, вложили, а получать результаты вы будете планомерно потом в течение всего времени Наверное, так, четких сроков назвать никто не может Либо четких сумм, сколько нужно вложить, чтобы стало хорошо Все-таки все зависит от проекта Окна, ванны, двери, ламинат, металлообрабатывающие станки, железные трубы, сайты услуг, бухгалтерские, юридические, все, что угодно. Все, что вы видите в интернете, я, если специалист поработал со всем. Самое прикольное было, это когда а, я пришла домой, и меня папа вообще закончил в Одессе, типа кораблестроительного института, что-то. Я прихожу, говорю, папа, я знаю, что такое форштевень, папа такой, ну, типа, я тоже знаю, а ты Зачем? Мне очень нравилось работать с туристической тематикой. Можно параллельно пока анализируешь конкурентов для какого-нибудь полезного дела еще и выбрать, куда поедешь. вот поедешь. Мне нравилось работать вообще с интернет-магазинами, с такими e-commerce проектами. И моя мечта была, это, конечно, сайт косметикой. косметикой. Ну... Мне кажется, что SEO-специалиста вдохновляют результаты, которые он видит, и обратную связь, которую он получает. Поэтому если это все вот вместе складывается, тогда и очень хорошие результаты, результаты на проектах бывают. Я помню, как я в первый раз положила сайт. Когда есть такое, в SEO есть такая вещь, как настройка редиректов, чтобы перенаправить там, старые страницы сайта. Сказать роботу и пользователям, показать, что вот они новые страницы. И, собственно, мне кажется, это основное, когда SEO-специалисты могут положить сайт. И вот я так и сделала, написала определенные команды, сохранила файл, и сайт не открылся. Мне кажется, я до сих пор помню это чувство, когда у меня резко отхлынула вся кровь, просто с головы ушла в и потом так же быстро вернулась обратно и сидела краснющая, мне было так страшно но я быстренько сориентировалась, все откатила назад, все стало хорошо но тот вот страх и чувство ответственности за то, что вот ты твои действия могут привести к тому что у человека не будет сайта, да, его какого-то продукта, его источника дохода очень помогло вообще понять, насколько ответственна наша работа образованию, маркетолог в сфере электронной коммерции, поэтому, в принципе, SEO – это максимально близко к понятию «работа по специальности», скажем так. Но я, мне очень нравится, чем я занимаюсь, и, наверное, я уже себя не особо представляю в какой-то прям совсем другой сфере, не связанной с интернет-маркетингом. Вообще, по статистике в Беларуси больше используется Гуглом. По разным данным от 60-80% пользователей пользуются именно поисковой системой Google. Google. Мы все о ней мечтаем, но ее нет. Поэтому приходится много работать для того, чтобы показывать хорошие результаты. В среднем по рынку зарплата где-то, наверное, 450 долларов. И дальше зависит уже от уровня и от проектов, с которыми работает. Мне нравится в профессии то, что мы реально меняем бизнес людей. Когда... Мы приезжаем на встречу с клиентом, он говорит, что э, я вижу отдачу от ваших действий, мы расширяем штат сотрудников, мы открыли колл-центр, потому что мы не справляемся с заявками. Либо когда клиент говорит, что ребята, давайте как-нибудь потише, я не могу справиться с объемом заказов, которые приходят. Вот это классно и это очень мотивирует. Если у вас еще остались вопросы, задавайте их внизу в комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!